Смотрим Карину и Даву вместе со мной и новый ее вайн. Куда Каринечка, интересно, бежит? Заниматься? Очень здорово. 2000 рублей перевела вот за этот комментарий. Сегодня в 12.50 то самое видео, которое вы так долго ждали. А может быть не это ждали, а мы ждали другое видео. Очень смешное, я давно таких не снимала, и также 2000 за лучший комментарий, поэтому... Карина снимает вайны? Сама? Да неужели? 12.50, заходи, лайкай, комментируй, сохраняй, пушище. Карин, купи себе нормальный купальник. Этот нормальный, я не успела похудеть клевом. У тебя очень хорошая фигура, успокойся. Нет, этот нормальный купальник. Да где этот нормальный купальник? Ха-ха-ха, хвост нацепила. Где дала? Сторись в Ва -э -э Карины. Это хвост! Хороший купальник. Прыгает. <связь> ну я же не дура. Сдам я эти госэкзамены. Не зря ли пять лет училась? Подготовлюсь. Эти Сука, не навишивайте экзамены! нервничай! <связь> <связь> Алло, мам, а мне очень нужен диплом. М Диплом, в принципе, вообще не нужен для жизни. Для чего непонятно учатся люди? Смотрим Вайн. Здрасте, я это на работу сюда! Как зовут? Зина. Будешь Маргарита. Я Куда Кариночка пришла, я вот еще не понял. Видимо, не она. Звать Маргарита тебя. А нахрена я жди. 20 долларов. Маргарита! Рот, закрой! Поняла? Омлет умеешь делать? Да я ему каждый! И она, видимо, не поняла, куда пришла. Что он спросил про омлет? Поваром? День дела у нас, знаете, сколько яиц в селе? Какие позы знаете? Чего? Раком. Можете? Да я вон раком каждый день в огороде. А если друзья мужа придут на кармина, пои там раком боком и с прискоком. Да? Раком боком и с прискоком. Очень здоровский этот самый. Рифма даже. Не поняла, куда пришла. Не, ну а чё? Моя калитка для России всегда открыта. Надо тебя чуть переделать. Вот. Так это же я. И Кариночка стала красивой. Специально для... Куда она пришла. Как шлюха, выгляжу. А вы вообще знаете, что такое эскорт? Да, конечно знаю. Это вот летать, вот это вот постоянно в разные страны. Фотки делать, жопа, грудь. Форт. Эскорт. Марка машины. Вот это все! Эскорт это... И теперь она поняла, куда она пришла, на Джалаб. Ах, да, ты падла, да, да что меня на свою маргаритку да. Так ты хотела деньги заработать, вот этим только и можешь заработать. деньги, а да я лучше поеду, коров доить, сука, ты замолаза. Так надо сразу было ехать коров доить, а не в Москву. Ха-ха-ха. Папочки, берегите свою маргаритку, раком только. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да! Ну и Даву сторис смотрим. Тачка, тачка, где тачка? Да. Где Дава-медведь. Большой рыжий, коричневый. Ограбление, я тебе сказал тачку, где ты что-нибудь отбудил? Вот после таких танцев могут и забрать милицию, опять же, еще на 15 суток. Типичный, типичный шаг давы. <реклама> Нифига, блядь. Дава зажигают у кривлестской стены. Вау, вау! Такой успех! 20 тысяч человек. Элван против Тимати, Егор Крид, Джиган и многие другие артисты против своих продюсеров, ребят. Прямо сейчас я выложил на YouTube канал видео со своим мнением на всю эту тему. Поэтому прямо сейчас свайпа, ребят, также рассказал о том, как можно стать топовым блогером и артистом. Скорее, свайпа и смотри. Топовым блогером ты никогда не станешь без денег и связей. Вот такой мой. Давай, Карину. Каждый день со мной. Вот тебе ебень уже не подходит. Ты будешь... Надоели эти истории, где ты лично будешь... меня оскорбляешь. Ты будешь пиздеть, ты будешь пиздеть. Придумала новое прозвище для своего друга, приятеля и мужа. Ему, наверное, приятно это. Смотри, я накачал. Ты, наверное, а знаешь? что ты прижимаешь к сумке? Третье место в 74-й. Вот чего. А вы Карину меньше любите, чем Даву? Топ ВК, так что, продолжаем топить, слушать трек, а я буду отправлять 5 тысяч за репост. Ребят, не надо, пожалуйста, создавать фейковые страницы и там отмечать трек. Я не буду переводить фейковым страницам деньги. Спасибо за понимание. Книга магия для чайников. Дождь она вызвать решила. Да, Давид, это случайно, это не я. Сразу ливень пошел, как ты начала ее читать. Да это совпадение. на улице видела, погода была нормальная. Карина, что ли, виноват, что пошел дождь с градом и дождем? Нет? Само в себе. Да, Карина. Вечно все портили. И погоду тоже испортила. И жизнь я тоже испортила. Она стала красочная после нее, твоя жизнь. И богатая. Что ты говоришь-то? Ты Сильный, сильный. Возьми ее, возьми ее. Тымур? А что дальше делать? Я пошел. В... Дай ей в нос так же, как она тебе дала. Да. Пистолетом. Сломал. Просто нос сл сломала мне. Сапёрка. Сапырку покажи. Вообще А у давы не шуточно, синяк на носу. Насопырка. Специально, ребят, свайпайте вверх и смотрите видео с Ржаном. Давид, я лишь публично прошу тебя прощения, поэтому скорее Просто заходите, смотрите. Это Инокентий. Ролик. ролик, заходите, смотрите, Сержан. Интересно, он свой носик называет Иннокентий. Попугайчик. Ну так, возьми. И такой же ролик удавы. Посмотрим еще раз. Видимо, не рассчитала, не рассчитала То, что он близко пошел, подошел К ней Ну, знаешь, вроде как Она теперь мощная, я пошел Да, <смех> <смех> <смех> слезы Слезы мои, сними, пожалуйста Нос сломала Да, любимая женщина разбила нос но должен, должен радоваться Что она это сделала <смех> Если бы мне разбил бы нос я, я бы просто бы от удовольствия бы просто. Не знаю даже. Я Родные пока мой картофан у нас у растет, я просто хочу вам сказать. Иннокенти называл картофан умешительного ласкателя своего носика. От души, ребят, спасибо С вашей Барбатова. помощью, ребят, мы связались с Максимом Гержаном, Ребят, вы уже видели то, что мы сняли с ним видео И через 15 минут, ребят Выложу видео на YouTube. поэтому жду вас там Братва, до конца культового сериала осталось совсем Чуть-чуть успей поставить на то, что моя сеструха, ребята, займет трон Вы сказали, что старпёры только смотрят Игру престолов Вот кто смотрит Игру престолов и Карина тоже смотрит этот сериал. Колено? Да <соспит> ты Ставь с надежным боксигером один X выигрывает. И, и 1 X тоже смотрит этот сериал. <соспит> Знакомьтесь, это Минакенти, ребята. А это ссылка на мой YouTube канал, поэтому прям сейчас свайпайте, ребят, видео с Ержаном уже вышло. Мы договорились с ним сделать совместный трек. Когда он выйдет и все остальные подробности там, ребят, скорее заходи и смотри его. Смотрите, да, вы на канале хорошее видео. Смотрим Карину. Вот тебе уже 26 годиков. Замуж когда? Нифига уже, Карина, какая взрослая уже. Девочка уже. Ух! Пошел из машины. Она, видимо. Женя, видимо, знает, что она замужем, и спрашивает: ересь: Пранк. Пранк от Женя. Выходи, говорю, из ты машины, прикалывай. из машины вышел. А выше открой дверь. Вышел с из машины? Да прикалываешься? я ты... Да. Знает правду и спрашивает ересь. Женёк-то. Это тебе, Карина. Вот так вот. 31 мая на Алиэкспресс Карина, тебе палец вверх просто. Вот так. Супер фэшн распродажи, где вы можете приобрести очень красивые модные вещи по самым низким ценам. А сегодня, кстати, последний день, поэтому свайпы и делай Лопай. свои покупки. Ну, видимо, уже май прошел, уже июнь пошел. Ребята, из моей музыкальной банды вышел очень крутой трек и клип. Так что свайпы, посмотри, какую пушку сделали, пацаны. Какой красочный клип. Ух. А сейчас приехали? Нет. А сейчас? Нет. А вот сейчас? Нет. А вот сейчас? Нет. Ну я лучше пеш... Нетра... Нетерпеливая какая, Кариночка-то. Мос убробка. Ну, пешком-то, конечно, быстрее, чем в машине-то сидеть. Ты куда? И пошла пешком. Посередине дороги. Видимо, так добраться-то быстрее, чем на машинке-то. Ну и да, усмотрим. Давид! Давид! Давид бегает, как и непонятно. Не было сторис долго, видимо, из-за того, что болел человек. Что с тобой случилось? Процитамол, ты вообще на протезе! Из пола таблетки съедает. Че не сесть на, на диванчик-то? Кашля больше не боюсь, это лик с вами я лечусь! Я болезни не болюсь, если надо, уколюсь. Это чё такое? Чё, полк? И уборщица, и повариха делают зарядку у него в квартире. Челпун, зачем ты даешь это? Видимо, для ролика это самое. С -с -с -с занимается для ролика. Че, сегодня к тебе приехать? Втроем у Варгерса... А теперь братан занимается... Для ролика. Пранки от Давы. Сексом <смех> будем заниматься тобой. Хуексом. Братва, пока я поправляюсь у моего друга на странице, вышло совместное видео со мной. Ребят, видео очень сильно, поэтому переходи, смотри продолжение у него. А видимо, этот ролик, который мы смотрели, он очень-очень богатый человек, как он это говорит. А показывает то, что то, что сняла Кариночка. Совместно, со всеми. У него нет своего ролика. С Кариной отдельно. Ну О! что, теперь пойдем со мной на седание? Богатый человек. А ролик снять не может. Отдельно от Карины. Или с Кариной, но другой.